Ку-ку! Посетители психушки Немиркин и добро пожаловать на наш канал! Задумывались ли вы о том, что ваше психическое здоровье возможно ухудшается? Психическое здоровье, как и физическое, влияет на всех, независимо от того, страдаете ли вы от психического заболевания или нет. Ваше психическое и эмоциональное здоровье может колебаться время от времени в зависимости от стрессов, происходящих в вашей жизни. Поэтому всегда полезно проверять себя и пытаться определить, в каком направлении движется ваше психическое здоровье. Учитывая это, вот 10 признаков того, что ваше психическое здоровье ухудшается. Номер один. Вы теряете интерес к мелочам. Ваши любимые занятия вдруг стали казаться вам неинтересными? Если вы начали терять интерес к мелочам жизни, то это признак того, что ваше психическое здоровье находится не в лучшем состоянии. Возможно, вы чувствуете себя так из-за чрезмерного стресса в вашей жизни, или вы перегружены всеми своими обязанностями и списками дел. Когда вы теряете интерес и не получаете удовольствие от хобби и занятий, которыми занимались раньше, это также может быть признаком депрессии. Если вы думаете, что это может происходить с вами, знайте, что вы не одиноки и что помощь не за горами. Поговорите с надежным другом, членом семьи или специалистом по психическому здоровью, чтобы получить помощь, необходимую вам в эти трудные времена. Цифра 3. Вам больше не хочется общаться. Чувствуете ли вы себя более изнурительно, общаясь с людьми в наши дни? Независимо от того, являетесь ли вы интровертом, экстравертом или кем-то средним, у всех нас есть стандартный уровень комфорта, когда дело доходит до социального взаимодействия. Если вы чувствуете, что опускаетесь ниже своего уровня комфорта, обратите на это внимание. Помните, что даже если в данный момент вам так не кажется, общение с людьми может поднять вам настроение. Четвертое. У вас нет постоянного графика сна. У вас сложился беспорядочный график сна? Несмотря на то, что вы хотите вставать утром в определенное время, в итоге вы спите весь день. Если у вас нерегулярный график сна, это может означать усиление стресса в вашей жизни и ухудшение психического здоровья. Если вам трудно регулировать свой сон, вы можете попробовать завести режим дня, чтобы просыпаться и ложиться спать в одно и то же время каждый день. Это вернет ваш организм в привычный ритм сна и бодрствования и, следовательно, перестанет вызывать нарушение сна. Пятое. Вы всегда чувствуете себя истощенным. Несмотря на достаточный сон и правильное питание, вы постоянно чувствуете себя измотанным или истощенным. Согласно Healthline, психическое истощение может наступить, когда вы находитесь в состоянии длительного стресса, и этот тип истощения может вызвать ощущение, что вы пытаетесь подняться в гору. Когда вы настолько истощены и постоянно измотаны, вам трудно что-либо сделать. Healthline советует практиковать благодарность, релаксацию и йогу а также обратиться к специалисту по психическому здоровью, чтобы он назначил вам медикаментозное лечение, если оно необходимо. Планы лечения для всех будут разными, но независимо от этого найдется способ, который будет работать лучше всего для вас, чтобы помочь вывести себя из этого состояния истощения. Шестое. Ваша тревога, похоже, усиливается. Просыпаетесь ли вы по утрам с чувством тревоги, которая не покидает вас весь день? Эта тревога омрачает вашу повседневную деятельность? Усиление тревоги часто совпадает с ухудшением психического здоровья. Тревога затрагивает всех нас, независимо от того, страдаете ли вы каким-либо тревожным расстройством. Важно следить за уровнем своей тревожности, потому что заметные изменения могут многое рассказать о вашем психическом здоровье. Тревога – это реакция на стресс, и она может вызывать различные психологические и физические симптомы. Когда вы испытываете чрезмерную тревогу, вы можете заметить, что ваш пульс учащается, дыхание учащается, и вы можете испытать приступ тошноты седьмое. Вы чувствуете себя умственно и эмоционально рассеянным. Вам кажется, что вокруг вас происходит так много событий, но вы не можете сосредоточиться ни на одном из них. Если да, то вы не одиноки. Время от времени чувствовать себя так – это нормально, особенно когда вы переживаете сильный стресс. Однако, если вы чувствуете себя рассеянным и как будто все выходит из-под контроля, это может быть признаком того, что ваше психическое здоровье находится под угрозой. По мнению психолога Рика Хэнсона из журнала Psychology Today, вы, вероятно, чувствуете себя рассеянным, потому что пытаетесь найти свой центр. Это означает, что для того, чтобы ваш мозг чувствовал себя более организованным, вам необходимо ощутить мир внутри себя. Практика осознанности, такая как йога и медитация – отличное начало на пути к внутреннему спокойствию. 8. Вы не можете быть внимательным. Вам трудно сосредоточиться и не отвлекаться от работы. Когда вы читаете, вам трудно понять смысл прочитанного. Приходится ли вам снова и снова перечитывать один и тот же отрывок? Хотя это может быть связано с возможными психологическими расстройствами, такими как СДВК, депрессия или тревожность. Также вероятно, что отсутствие концентрации внимания может быть вызвано стрессом или неправильным уходом за собой. То, что вы так часто теряете концентрацию, может расстраивать, и эти чувства вполне обоснованы и нормальны. Не забывайте заботиться о себе и по мере выздоровления знайте, что помощь доступна. Девятое. Возможно, у вас проблемы с контролем импульсов. Вы чаще действуете импульсивно? Возможно, вы потакаете тому, чему не должны. Будь то розничная терапия, просмотр всех сериалов или многочасовые видеоигры, когда вы ведете себя более импульсивно, это может свидетельствовать об ухудшении психического здоровья. Возможно, вы приобрели нездоровые привычки как способ справиться со стрессом, реализовать себя или отвлечься от серьезных проблем, происходящих в вашей жизни. Введение дневника, внимательное отношение к себе и терапия – отличные способы начать выявлять некоторые из этих проблем. 10. Вы боретесь за то, чтобы почувствовать себя заземленным. Подобно чувству центрированности, когда вы заземлены, вы чувствуете уверенность и равновесие внутри себя. По словам Ирен Лангевельт, энергетического работника и тренера по медитации, заземление начинается с корневой чакры в основании позвоночника, которая, как известно, помогает чувствовать себя защищенным. Деятельность, которая связывает ваше тело с окружающим миром. Например, пешей прогулки, медитации или прогулки на свежем воздухе – все это отличные способы помочь вам обрести чувство заземления. Можете ли вы отнести себя к кому-нибудь из тех, о ком говорится в этом видео? Думаете ли вы, что ваше психическое здоровье может ухудшаться? Если да, то знайте, что есть помощь, к которой вы можете обратиться. Вы можете обратиться за поддержкой к надежному другу, члену семьи или психотерапевту.